Всем привет, друзья! Сегодня кошмарный день у меня. У меня опа в пене. <смех> опа в пеня. Короче, девчонка, э, Динарка с Даринкой затемпературили. Андрей звонит. Сейчас привезут солому и сено. Вот, пока я бегала, а Динарку в садик отвела, все. Прибежала сюда, солому выгрузили. Ко мне воспитательница звонит у вашей Динары температура 37,5. Ну, пришлось бежать туда. Вот сейчас, теперь обратно прибежали сюда. Давид пришел со школы. Но температура тоже нету. Ты переусердствовал, наверное. Вот. И Димка мне помогал сегодня. Даринка заболела очень сильно. У него как аллергия идет. И температура поднялась. Ну, короче, выписали. Сейчас пока не выпущу вас. Не орите. Потому что... Нет, вот здесь бегать не надо, прыгать. Я сейчас. Вот, звоню сейчас, которые должны привезти. Сейчас, сейчас, говорит, уже подъезжаем. Короче, на звонке я Дима должен еще поросенку варить. У нас сегодня нету. На вечер есть, а на завтра нету. Так что и еще под грядку торф надо таскать. Давид будет помогать. Давид с Димой оставлю. Вот разгрузят. Все здесь по местам сделаю. М? Выпущу хозяйство. И потом пойду девочкам. Короче, пипец полный. Вся на измене. Мы там а Диму почему оставил? Потому что он у меня в лагерь собирается ехать. В журавушку нашу. А вот документ, там заявление писала. Даринка, еще с температурой, бедняжка. Ну ладно, она сидела у меня на, ст... на стульчике. Сейчас, подожди. И это, написала заявление, потом объяснительную там Короче, в пять листочков оформила. А под конец уже все не смогла. Ну, то есть, ошибка пошла, подпись не там поставила. И все, меня дали дома, говорится, заполните. Ладно. Ходила в администрацию, в администрацию там. Короче, у меня там грандиозные планы. Не знаю, получится, не получится. Пока говорить не буду. А, так, а, потому что счастье любит тишину. Если все получится, я вам все скажу. Так что как-то так, друзья. Ну, едем, едем. А, ну правильно, этих пять тюков больших, говорит. Они больш, большие. Тяжело, наверное, ехать из-за этого Чего да, что рассказывать, что хотел сказать. Там, кстати, Вадим. Вадим-то приедут с Артм, а Дима уедет. Они приедут, а Дима уедет. Так что как-то так. Закрывать будем кленкой. Кленка у меня еще <как> в сарайке. Натчат вот принесли. Короче, есть у нас всем закрыть, чтобы вдруг дождь селится. И пока так постелю, потом разрежем, да. Постелим хорошо. Дима убежал за семечками. Не-не, пока, сверху просто... Не-не-не, мы разрежем его, потом постелим хорошо. Стали. А, потому что прыгаешь везде. Ладно, сейчас приезжу, ним, да, как будет mm. разгружать. Давай, Гоша, летал. Ти же тени оштину, да? Да. Да. За тогда. Каждый ин ужалат. А? Каждый ин ужалы, да? Да. Мы полы думал, даже какой-то, блин! Поезд, гай! А ты думаешь? Да, и рейд уж ты не Куда куда легко? Проедят. Он порвет вон этот кабель-то. Сразу. А -а -а. Конечно, ты нижний, смотри. А -а -а. Порвется, все, мгдец Саш. Но... Порвется по-любому. Две штуки. Придет? Он... Да. Они стоят. Как мы вдвоем никак не можем. Тяжелый. они. Да? Я тяну, он сам шагает. Да ты ч? Я так потащится, а потом так шагает. Блин, ну это здоровые, да? Да. Я это ищу. Солому еще привезли Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Хозяин, что ли? Короче, вот завозят сюда. Будем выкидывать. Еще два надо катить. Представляете, какой мы. Писюте. Я говорю, Андрея, нет, на работе, зараза. А я вот бегаю туда-сюда. Ладно, молодая добегаю бегаю. Вот, Сашки, подал ты намо? Давай! Уди, уди, Давид! Кертат! Уйди, говорю! У тебя живот намутает! Оккер! Оккер! Шкетан! Шкетан, оккер! Оккер, А? Все-все-все! Мажи, мажи, туда! Не может Кто, подожди ты, ты, ты не лезь ты. наверх надо наверх ой он один там не может уди, уйди дима уйди все все все Сейчас, я, как, Очень тяжелый. Какой там легко катать? Какой легко, не сколько не легко катать? Как вот его поставим-то мы? Отойди, сейчас укатится. Отойди, мама. Отошла я. А куда-то он вот сюда полетит? Не знаю, я физику, не знаю. Такие здоровые, я не думала, что такие здоровые. Это в целом корову можно откормить несколько, чтобы... Мужик-то мужик говорит, нога у меня сломана, на костылях говорит. Вон там сидит какой ага. Ох ты! Физика, химия, все. Не ловит. Вообще... Сколько тоже мало. У секунды нам. Мариям больше надо, ага. Он акет. А? И раз. Но. Опять... Шука плыш, ну а? Это целую корову можно, не только корову, папа, и пучка. Все! Все, все, все! А, папа приедет, пускай делает как надо, да? Не сможем мы это сделать. Чем боняет? Машины. Узак так какой большой. Что? Что? А? Ох, блядь. Вот и все. Вот и все. Ладно, дождемся папа, поставьте лапки. Сейчас воскатится, надо. Все, выпустила коз. А то с ума сходят вон. Орут, стоят. Мань, мань! Видишь, что? Стрелка, стрелка вон бегает. Сейчас Дима будет варить поросенку. А, вкусное, да, привезли вам. Вкусная привезли, да. Конечно, далеко не ходите, здесь же пускай. Так, закрывать не будем сейчас, наверное. Папа приедет, пускай сделает. Сейчас бяша дам попробовать, пускай ест. Да? Кто там лает-то? Что там на это? Какая-ка. -какая? Зачем орать-то? Зачем орать-то так? Сейчас курицу выпустить надо, пускай бегут. Вот все время. А здесь там. Ой, опять не споелась все Это под ногами вижу Давид у меня работает. Глаза дали. О, Боня-то плавает, смотри, в земле. Побежала я. Но, Дима, здесь сделайте. Торт накидайте. Здесь ногу не сажать. Еще другую грядку. Посадим. Купи с Гулять. Как видите. Яйца снесу Че попался, Дима? Да. Вот этот кабачок, э, кабачок это, а раз туда выкин. Чё ты, чё делаешь? Не надо так. Папа сказал, масло туда, зафигарь. Да, маслом туда солома лучше Ты сейчас всю солому мне сажушь. Ты что, Дима? мне солому-то оставь, а то придут здесь чисто будет Дима, ну ты. О. Ну, Пошло, это пока, поехали. это пока. Сейчас еще. Ты сразу не закрывай кислород, не перекрывай. Она все пошла, у меня одинарка там, за Заринка не знаю что делать. Ладно, идите, работать. Все, я побежала, ладно? Все, не могу, уже устал. Еще надо будет. Садик. Э, мальчишки. Давид, если вдруг Бяша начнет стучать... ничего не надо закидывать. Чего? А, блин, я тебе забыла сказать, корм-то. Вот закипит, Дима, ну 5-10, покипит, и вот что я такое пожарище устроил, иди сюда, вот, иди сюда, вот, подготовила, по трубе, закинешь, это все, это все... Это тоже? да, и помешивай, понял, угу. все, и это, если, Любил. они радуются чуть-чуть, она плавает, она любит, когда мы приходим, а когда левую приходит, она лает уже. Короче, Дима, слушай меня внимательно. Даша, там, если вдруг начнет дубасить опять. Его Сен, же. Сена, Сена, Сена, дашь. С какой, с которой стороны я брала? Сена с... от соломы чем отличается? Какая солома? Нет, чем отличается? Это подписчикам вопрос. Сена от соломы чем различается? Так что кто знает, светят. Ладно, пошла я. Некогда, Дима. Ну это тебе кажется. Так. Это ну, Дима, ну не надо, это нереально, Дима, ты все сожжешь у меня всю солому. Это реально, это реально. Дима. Этот... Это, это Хрень какую-то, Дима, ну ты реально что ли так пошутил? Так вот, мама, а? mm -hmm, вот именно, собирай вам здесь сухой мусор, Солон, да? Да. Солон, да? Да. Солон, да? Да, да, вон да. а, например. Да. И это для Дима, да? Да, а? тогда там-то костер есть. И Дим... Дима, Дима, вон, вон, Давид сейчас тебе. Где... А сейчас... Граб... Граблю, возьми граблями лучше. Ладно, все, я пошла. Мне некогда с вами торчать. У меня девчонки одни. Давай, бешай. Бяж... Э, Кабачок не забудь, Дим. Они бегают им по барабану. Часто, да, кинуть? Да, варить. Скоро а? мне уже показалось. Все, ладно, все, у меня... Что? Вот, вот берешь вот эту деревяшку и все она закрыта это не кидай это не кидай ну, и подними если все ладно давай сбудем мусор уберите мусор уберите а то на днях надо будет чеснок сажать конечно не шумите больно -то, а то бяша бесится Бяша Беш, бесится. Короче, три рулона здесь, два рулона там. Но ну, Андрей приедет, пускай раскидает. Очень большие. С Богом осталось. И вот два наших рулона. Здорово. Как-нибудь увезем. Ну и все. Пого-то выкололи почти все. не сломать до да лопаты мог раскидать там-то все это переворачивай носилки переверни и лопату забирай все пойдем домой давайте туда рынка там каприз ладно все пошли так где ты же возьми одну железную то тяжело это что Вот, поровну. А ну все, хватит. Боня, пойдем там, что уронила. Ой, приборки надо делать. Смотри, что Боня оно творилось. Пошли все мы. Я уж голова кружится не могу. Устала. Все, всем пока, пожалуйста. Это только дома как не устала? Побегай-ка, сколько я бегала. Что? Давай пить хотела. А что курица сзади? Где? Где курица? Там, жареная. Да, Ты что говоришь? Смотри, сколько корей. Повышай. Я уже много. Ну, открой. Все нормально разваривается. Ладно, мы пойдем домой. Давай. Давид, пойдешь что? Прибрал здесь, да? Чуть. Молодец. Это я. Потом Смотри, Пошли домой, Давид. Да, мама была. Хурица угу. это все. Анна, все домой.